Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Небывалые темпы роста зарплат были зафиксированы федеральными статистиками. В Красноярском крае, по их подсчетам, средняя зарплата составляет 48,7 тысяч рублей. В Иркутской области — 45 тысяч рублей. А на третьем месте оказался Томск со средней зарплатой 42,7. 90 десятых тысяч рублей также роструд высказался о том что красноярский край стал лидером по количеству вакансий зарплатой от 80 тысяч рублей однако в реальной жизни не все так радужно и сказочно как нам это пытаются преподнести и если взглянуть на модальную зарплату то есть наиболее часто встречающиеся то наемный работник как зарабатывал в среднем 20 тысяч так и зарабатывает в поселке дипкун в Преамурье, в этом году сделали косметический ремонт памятника. Вскоре после работ местные жители увидели, что на одной из плит красуется силуэт, который не имеет ничего общего с теми людьми, кто воевал с фашистами, а именно солдат НАТО с винтовками М-16 в руках. Вот оно, безответственное отношение буржуазной власти к истории той войны, победу в которой они так безуспешно пытаются присвоить себе. Проблемы с долгами одолевают всю страну. За четыре года существования института личного банкротства суды признали банкротами 141 тысячу россиян. Из них треть граждан стали банкротами в январе-сентябре 2019 года. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. И росту проблем с кредитами не видно конца. Ведь министр экономического развития России Максим Орешкин уже заявил, что его ведомство ждет взрыва проблемы с закредитованностью россиян в 2021 году. По расчетам Минэкономики, эта проблема взорвется в любом случае. Буржуазия продолжает загонять трудящихся в кредитное рабство и, судя по заявлениям нашего правительства, на пути в обращении населения в рабов останавливаться не собирается. Минтруд выступил с очередной инициативой и предложил расширить перечень профессий для получения гражданства в упрощенном порядке. В опубликованном проекте перечень допустимых профессий расширен почти в два раза, по сравнению с 2015 годом и составляет уже 135 единиц. В обновленный список входит много медицинских и рабочих специальностей. Также гражданство смогут получить воспитатели, учителя, зоотехники, редакторы и корреспонденты. Буржуазия продолжает убивать подобными актами сразу двух зайцев и скрывать огромную убыль населения иммигрантами и получать рабочую силу, готовую работать за сущие копейки. Переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а 76% вообще не планируют переход на такой график. По мнению работодателей, для введения четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, в результате чего упадет производительность труда, увеличится количество переработок, усилится выгорание и ухудшится трудовая дисциплина. Введение четырехдневной рабочей недели не несет для трудящегося ничего, кроме увеличения интенсивности труда и уменьшения заработных плат. Так что надеяться на подобные изменения нам с тобой, товарищ, не стоит. Со слов главы нашего государства насчет очень медленного продвижения планов по развитию России, цитирую, «Вина лежит на непредвиденных обстоятельствах. На пути к развитию страны лежат случайности, сложности и шероховатости». Также большая проблема заключается в экономической обстановке, реалиями, с которыми столкнулась Россия. Это и колебания цены на нефтепродукцию, и газ, и металл. Конец цитаты. Как всегда ничего нового, только общие и пустые фразы, суть которых виноваты все, но только не руководство страны. Сколько можно этим неприкрытым бредом кормить своих граждан? Пока мы сами не возьмем все в свои руки в стране, всюду будет лишь болтовня. Только трудящиеся должны управлять той страной,